И всем привет! С вами, как всегда, Маша. Название этого видео «Вызов принят!» Я попросила вас оставить вызовы для меня в сообществе. Кстати, если ты еще не знаешь, как туда зайти, то сейчас показано это на экране. За одно видео я не выполню так много вызовов. Некоторые писали в одном комментарии сразу несколько вызовов. Хотя я просила писать один вызов, в одном комментарии а самих комментариев один человек мог написать миллион ну и ладно поэтому ребят под этим постом ссылка на него в описании видео еще можно писать вызовы так как вызов принят я растянула несколько частей ну не делать же сотню вызовов за один раз предупреждаю что банальные слишком легкие или невозможные вызовы я выполнять не буду. Многим это будет неинтересно смотреть. Так, вроде бы наговорилась. Полетели делать вызовы? Самый первый вызов у нас от кураги. Писать в чате, как писать в чат. Не, люди, ну, вы думаете, что хотите, но я все равно спрошу, ну, я не знаю, правда, как это делать. мы выполнили. Второй вызов оставила Анастасия Самсонская. Здравствуй, Мария! Какая вежливость! Вызов. Добавься в друзья к трем игрокам и напиши им в ЛС что-то очень приятное, доброе и хорошее. К примеру, что у человека красивый персонаж. Очень просто, легко, а главное – мелочь, а приятно. Кто помнит, я уже такое когда-то делала. Чуть не когда-то это было недавно относительно видео «Что делать, когда скучно?» 120 вещей. Если вы еще не видели это видео и хотите посмотреть, то заходите ко мне на канал. Выполняем вызов. Второй вызов тоже выполним. Третий вызов у нас от Джоры Соболева. Слабо идти от мура до ФП, ведя лошадь за повод. Да не, не слабо. Третий вызов выполнен. Четвертый вызов у нас от Айвител: Написать Sony Summer Love любовное письмо. Мой парень, Аленочка, прости меня, но я делаю вызовы, и мне по кайфу. I a you made a I kept it. No, Четвертый вызов выполнен. Пятый вызов оставила КСК оркестр. Подойди к началке и скажи, что СОО закрывают. Это жестоко, но вызов оставили... Я его делаю! Прости меня, началка. Прости и за все мои видео про начало Тоже прости. Это не оскорбление. Я... Я люблю вас. Что я несу? А это был последний вызов на сегодня. Повторюсь, что остальные вызовы попадут в следующие серии «Вызов принят».